А с чего начинается обучение? Что является базовым? Базовая программа для обучения является комплект упражнений Noy Konk и Чи Конг и программа Zong Shin. Zong Shin ⁇ это суставная дыхательно оздоровительная гимнастика, которая дается для любого возраста, уровня подготовленности, для мужчин, для женщин. Вторая обязательно программа, которая изучается, это упражнения Ной Конг и Chikon. Найконг – это программа для укрепления мышечного кассета, это дыхательная гимнастика, которая направлена на оставление работы энергосистемы. Найконг так и приводит система по управлению внутренней энергией человека. Следующая программа является Чиконг. Чиконг – это специальная программа упражнений, направленная на укрепление связок и сухожилия. Таким образом, Найконг – это мышцы, Чиконг – это связок сухожилия, а завышивка – это дыхательная суставная юристика. Mm -hmm. И таким образом начальный уровень – это вот этот комплект упражнений, который занимает ну, как минимум год занятий. Mm -hmm. Скажите, а так ли важно укреплять сухожилия? Потому что вот в тренажерных залах обычно мы укрепляем мышечный торсет, а о сухожилиях как-то речи не идет? Работа с сухожилиями и связками, в школе Хонги занимает основную программу, и задача заключается в том, чтобы укрепить с помощью специальных упражнений. Для этого у нас есть Найкон и Чикон, и используя эту программу, сочетая с дыхательной гимнастикой, мы это делаем очень просто, успешно, практически не сдвигаясь с места ногами, стоя на одном месте. Есть упражнения для всех групп мышц, для любых сухожилий, связок. И э, если вы, например, занимаетесь тренажером в зале и у вас перекачаны какие-то группы мышц, то м -м, слабые сухожилия могут повлить за собой а, проблемы с, с суставами. И э, бывает такая ситуация, что человек вроде бы и накачан, вроде бы красиво выглядит, но малейшее, например, падение или подъем какой-то тяжести и неправильное положение тела может вылететь суставы и быть проблемой со здоровьем но у нас такие проблемы нету люди которые занимаются восточной гимнастикой они не перекачаны то есть нет такого вот внешнего мышечного кассета все такое сухожильное подтянутое если конечно стоит задача у какого-то студента какие-то группы мышц преобразить или поднять или подкачать то для этого есть конечно, специальная программа но это уже персонально, если кто-то захотел. Спасибо. Спасибо вам.